Друзья, друзья, очень короткий обзор на черное наливное покрытие для ванны, шунгита акрил, поскольку я достаточно мало подснял в формате ютуба, в горизонтальном формате. Поверхность этой ванны была в очень плохом состоянии, было очень много ржавчины, ванна была невероятно шероховатая, и сейчас я снимаю уже подготовленный этап, шлифованный и обезжиренный. Процесс шлифовки подразумевает снятие в среднем одного миллиметра керамической эмали, ванны и после этого оказывается большое количество пористых мест поэтому перед нанесением материала обязательно смотрите поверхность ванны потому что скорее всего нужно будет производить грунтование а если быть точным грунтовочный слой то есть это тот же самый материал которым наносится основная заливка то есть основной слой основная толщина можно так сказать Только грунтовочный слой он размазывается с помощью резинового шпателя по всей поверхности ванны во всем, по всем направлениям то есть сверху вниз сверху, снизу вверх, соответственно слева направо справа налево и так далее круговыми движениями, чтобы не осталось воздушных пустот чтобы все пористые места и поверхности ванны были заполнены материалом, чтобы не получилось так, что вы нанесли покрытие а через час после того, как вы ушли Начал выходить воздух, из пористых мест и появились такие неприятные точки, в которых потом со временем будет скапливаться грязь. Время жизни материала достаточно долгое, поэтому торопиться не стоит, можно спокойненько грунтовать. В среднем где-то занимает, ну, наверное, минут двадцать не больше. К тому же комплект шумгит акрила, он всегда идет на ванну максимального размера, метр семьдесят даже с запасом а здесь ванна метр пятьдесят, то есть материал с большим запасом. После грунтовочного слоя, без каких-либо пауз, сразу же нужно начинать нанесение основного слоя. К сожалению, в момент нанесения вы видите, как летит большое количество пыли. Дедушка, который позвал меня покрывать ванну, разбирал старый шкаф и летело большое количество пыли. Я, конечно же, его предупредил, что это может повлиять на результат, но с дедушкой говорится не поспоришь все-таки черный материал шунгит акрил он немножечко своей консистенцией отличается от э, стандартного белого и поэтому в момент нанесения когда уже весь материал вылет на ванну кажется что его не хватит потому что он еще не дотек до дна но в банке его уже нет но это обманчивая ситуация поскольку он еще будет течь очень-очень долго время жизни этого материала много больше, чем у белого аналога, и по этой причине достаточно часто на дне мастера оставляют невероятно большой слой, то есть не сгоняют его, не помогают материалу стекать, и по этой же причине на дне образуется большое количество пузыриков, которые еще в течение нескольких часов выходят из этого, из этой толщи материала, поэтому важнейшее правило качественного проведения работ с шангитом это отрегулировать необходимую толщину на дне. Оптимальная толщина максимум один сантиметр, хотя это предельная толщина, если на дне есть какие-то дефекты и неровности. Я считаю, что пол сантиметра или там, максимум семь-восемь миллиметров это предел. Чтобы убрать пену с поверхности дна, которая образовалась при выравнивании материала шпателем, Пузыри сами по себе не лопнут, это не белый материал, здесь так не получится. Необходимо использовать специальный корректор, который идет в комплекте с материалом. Я не знаю, с чего он состоит, но судя по запаху, это какой-то растворитель или, может быть, разбав... разбавитель. В общем, суть такая, что он, соответственно, лопает все пузырики, пену образовавшуюся, и чуть-чуть разжижают материал, что способствует быстрейшему выравниванию дна, и, соответственно, лишний материал быстрее стечет и дно получится именно такое, как надо. И напомню, что черное покрытие требует более тщательного ухода, поскольку после испарения воды с поверхности будут оставаться белые известковые разводы. Чтобы этого избежать, достаточно протирать после использования поверхность ванны специальной тряпочкой, называется искусственная замша, используется в автомобильных мойках.